Всем здарова дорогие друзья, с вами я Вуль, и в данном видеоролике я подведу итоги конкурса, который провел в прошлом видео. Итак, прошло достаточно много времени, накопилось достаточно большое количество работ. И сегодня я позвал своих друзей ютуберов, чтобы они оценили ваши работы, чтобы не сказали, что они по поводу них думают. Ну и погнали к видео. Окей, и начнем пожалуй с рисунков. Это был первый этап конкурса, который справились практически все. Все рисунки были достаточно интересными и красивыми. Но мы выбрали три рисунка, которые прошли в финал, если можно так выразиться. Соответственно, это рисунок Эрвина, который получился достаточно красивым. Рисунок Чикентайма, и рисунок Einplayer. Окей. Сейчас я дам возможность проголосовать своим друзьям и так далее, чтобы они выбрали того, кто победил. Слушай, ну, могу поставить семерку. Это там, она красивая. В первом мне не очень нравится грязный стиль, так что я, наверное выбираю вторую. К сожалению, это не все люди, которые оценивают ваши работы, но просто комьюнити менеджер Ира, а также лек сказали, что просто не могут выбрать лучшую работу из этих трех. Соответственно, я сделаю это сам. Благодаря второму этапу, так вы не забывайте то, что помимо рисунка вам нужно было сделать видеоролик. И, соответственно, баллы, которые вам поставили мои друзья и которые я оценил я в вашей работе, могут еще и ни на что и не повлиять, если у вас получился плохой видеоролик. Сейчас мы оценим ваше видео. Соответственно, начнем с работы Эрвина, и у него получился достаточно интересный и необычный видеоролик по сравнению с другими участниками, которые записали спидраны. Спидраны у вас, кстати, получились достаточно неплохие. Многие из них э, я. Планирую, по крайней мере, как-то посмотреть, научиться, взять что-то новое из них. Но вот работа Эрвина меня действительно удивила. Он сделал видеоролик, как он рисует картину, которая участвовала, соответственно, в конкурсе, который вы видели ранее, которая него очень много участников и достаточно высокие баллы. И, знаешь, это видеоролик достаточно хороший, поэтому ставлю оценку данного видео 9 из 10. Я объясню, почему не 10. Потому что видеоролик учился достаточно долгим, я, конечно, не говорю по времени, про что, но просто что-то такое. Ты мог добавить на фон также, помимо того, что просто музыка, свой голос и так далее, это было бы интереснее, но все же 9 из 10 это достаточно высокая оценка. Теперь мы поговорим о Chicken Time, у него получился самый, достаточно, вот, типа, реально, вот, самый офигенный видеоролик, который я, вот, смотрел из всех, это реально 10 из 10, видеоролик Пушка, он получился крутым, интересным, с хорошим видеомонтажом, с хорошими звуками, с хорошим качеством, видеоролик реально классный, превьюшка тоже классная, все классное, но, вот, непосредственно рисунок тебя все-таки подвел, соответственно, оценка видеоролика 10 из 10, оценка рисунка моя, по крайней мере, 6 из 10, итого 16 баллов. По поводу тебя, Инфей Крипун. Что я могу сказать? У тебя получился офигеннейший рисунок. Все люди, которые его оценивали, сказали, что это пушка. И он получил 10 из 10. Но вот видеоролик тебя немного подвел. Конечно, монтаж тут присутствует, анимация классная. Но по сравнению с двумя прошлыми работами, ну это явно не 10 из 10. Моя оценка твоего видеоролика, это, наверное, восьмерочка. Видеоролик прикольный, анимация тоже. Но именно это тебя и подвело. Соответственно... Соответственно, приходим к итогам данного видеоролика, а именно к тому, что победил непосредственно Эрвин. Поздравляю его с данной победой, ребята, не расстраивайтесь, кто участвовал в данном конкурсе, все рисунки и все видео ваши были хороши. Вы можете потренироваться еще, потому что дам небольшой намек, к Новому году я проведу конкурс уже на Deluxe, версию данной игры. Поэтому участвуйте, дерзайте. С вами был я, Воля, всем удачи.